Этим блюдом славится Беларусь, драники из картофеля, простое и доступное блюдо, которое готовится за 40 минут, драники можно разнообразить овощами или мясом, но этот рецепт классический. Эти драники из картофеля понравятся каждому, кто их попробует, они готовятся на основе картофеля с добавлением яиц, манки и мюки, это классический вариант приготовления простого традиционного белорусского блюда которое стало популярным во многих городах мира. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Один, кто не любит драники. Их еще называют дерунами или картофельными оладьями. Это простейшее блюдо готовится из картофеля. К нему можно добавить самые разные ингредиенты. Лук, морковь, грибы, зелень и даже фарш. Я предлагаю классический рецепт приготовления драников. 2. Если хотите сэкономить время, воспользуйтесь комбайном или блендером, но я рекомендую не измельчать в пюре картофель, можно воспользоваться старым способом, обычно теркой, у меня есть специальная насадка на комбайне, поэтому на измельчение картофеля мне понадобилось всего 10 минут. 3. Добавляем яйца, муку, манку и соль, по вкусу можно приправить специями. Теперь нужно все тщательно перемешать до однородного состояния. 4. Теперь жарим с обеих сторон на растительном масле. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. 5. Лучше всего подавать драники из картофеля со сметаной. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. Вот из чего готовим блюдо картофель 1 килограмм яйцо 2-3 штук, мюка 2 столовые ложки, манка 2 столовые ложки, соль по вкусу, количество порций 3-5. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Надеюсь на скорую встречу на канале.